Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня очень интересный эфир. Мы сейчас ждем, я сейчас жду в гости одну очень интересную девушку, которую я пригласила с огромным удовольствием в наш эфир. Привет! Да, привет! Знакомьтесь, дорогие друзья, еще раз. Привет. Это Женя. Женя зовут психолог. Я с первых секунд вам рекомендую подпишитесь на ее блог. Я я начну немножко себя рассказывать. Э, со, со своих питомцев. Да? Я когда была там подростком, э, я очень сильно любила собак. И у меня был боксер. Мне казалось, что он читает мысли. Он прямо такой был очень умный и э, мне порой было действительно жутковато. Мне казалось, что это какой-то человек перерожденный и что он мысли считает, то есть вот он был умный невероятно. А котов я недолюбливала. Я всегда вот с детства у меня были коты. Мне казалось, что они какие-то глупые. Но с возрастом я изменила свое мнение. Я понимаю, что коты тоже очень довольно умные еще и хитрые. Животные... Вот, знаешь, как есть такой, такая присказка, что собака лежит, смотрит на своего хозяина и думает, «Вот человек, я живу у него дома, он меня кормит, он меня гладит, он со мной гуляет, наверное, он Бог». И сидит кот, смотрит на этого же человека и, и думает, «Вот, я живу у него дома, он меня кормит, он меня гладит, он со мной играет». Наверное, я бог. Да, ну вот, вот, кстати, вот это такое частое заблуждение, что кошки вообще не настолько привязаны и человекоориентированы. На самом деле это не так. И как бы это видно и по огромным примерам, как кошки, в общем-то, прекрасно находятся и также привязываются к человеку. Кстати, у кошек тоже есть, например, сепарационная тревога. То есть, вот, э, ну, наверное, ты знаешь, что многие собаки страдают и хозяева, и соседи, особенно когда человек уходит, а собака остается. То есть есть такое, да. такая, как страх одиночества. Так вот, у кошек, кстати, тоже такое есть. А, то есть как бы не, не, не только собаки вот так вот ориентированы, а, а есть собаки, которые, например, наоборот, менее ориентированы на человека. Так что это все вот тоже такие вот из области мифов, что вот кошки, кошки все-таки сами по себе, а собака это обязательно должна быть вот-вот смотреть и молиться на своего человека. Очень многое, конечно, зависит от того, как выстраивать отношения с животным. То есть сколько давать ему внимания, как развивать. Вот ты правильно написала в посте, что по поводу развития и развивающих игрушек, это вообще моя одна из любимых тем, как развивать собачек и кошек. И, кстати, вот тоже вот многие, ну, там были вопросы, и ответ на очень многие вопросы, он как раз кроется в том, что и у собак, и у кошек у них есть прекрасный мозг который нужно развивать. И если мы а, этого не делаем, то собака или кошка находит себе приключения сама. Вот, кстати, как раз по поводу а, той же вокализации, а, по поводу <coughs> вот этих всех тыгодынов по квартире. А, опять же, как собак, так и кошек. То есть животным просто нечем заняться. Да. И, получается, да, получается, они сидят в четырех стенах. Мы там занимаемся, да, мы ушли, пришли, мы поработали, мы пообщались, а, а животное, бедное, сидит, и вот ждет, когда мы наконец придем, мы приходим. У нас опять может быть куча дел, нам опять нету животного. Ну и что делать? Вот бедным несчастным кошкам остается носиться по ночам, устраивать погромы. И опять же, для привлечения внимания. Вот, поэтому я очень всем. Прям вот рекомендую и прошу, развивайте своих кошечек. То есть как бы с собаками это, знаешь, уже какая-то тема, ну, вроде уже люди поняли, да, что собакам нужно заниматься, что их нужно воспитывать, обучать, дрессировать, давать какие-то игрушки. Но с кошками то же самое. И, в принципе, сейчас как бы все больше и больше исследуют кошек, занимаются ими, и есть очень много классных игрушек, которые вы можете сделать своими руками. Да, уже вот на страничке как раз есть очень хорошая подборка по поводу игр развивающих интеллектуальных да, для котов. Я прям, мне кажется, да, ты... я после этого постарюсь пригласила на эфир, он мне очень понравился, супер. Попробовал со своим органом что-нибудь? Нет, еще не пробовала, потому что я вот кстати еще один вопрос у меня. Я в отъезде. Морган дома. Страдают все, и я, и Мартин страдает, и муж переживает, ну и Морган, конечно же, тоже. И э, для меня это был очень большой такой подвешенный вопрос. Я никак не могу понять, никак не могу решить, что для него лучше. Он Есть. тяжело переносит дорогу. Он очень нервничает. Он метчится по своей переноске. И я думаю о том, что если, допустим, его брать с собой, все-таки переезд, даже если самолетом, он будет занимать с раннего утра и до позднего вечера. Сначала два самолета, потом mm -hmm. еще три часа ехать на машине, два часа, допустим. А, что лучше? Там дома у него осталось, ну, естественно, у него, он среди людей, но все равно это не, не мы, не его непосредственные хозяева, кого он там признал, да, там, может быть, меня, за старшую женщину, мужа Залиса Санса, Мартина, там, я не знаю, какие у них дружеские отношения. Вот. Тем не менее, да, как ты считаешь, лучше его брать за собой или все-таки оставлять его в предыдущих условиях? Смотри, Ань, если кот, конечно, не особо приучен к путешествиям, если он испытывает себя некомфортно, не приучен к прогулкам, к шлейке, к поводку, к переноске, mm -hmm. всем этим перелетам, то есть к этому можно приучать постепенно, потихонечку, но если этого нету, и нету возможности вот нужно улетать, а нет возможности этим как бы заняться, то, конечно, ему лучше остаться на той территории, на которой он привык. И, конечно, если у тебя mm -hmm. там остается муж, еще какие-то близкие люди, то с которыми он, в принципе, сожительствует, то это лучше, чем в такой именно ситуации ему менять место. Есть копы путешественники то есть это как бы в принципе нормально, это классно, это, конечно, очень здорово, когда можно путешествовать с своим животным, но это не всем подходит, и вот в такой ситуации, да, я считаю, что пусть он лучше останется, пусть ему лучше дадут побольше вот как раз всяких, развивашек без тебя. Тем более, что, вот, знаешь, вся прелесть в том, что это можно все сделать из абсолютно вот, из подручных средств. То есть не нужно специально что-то там тратиться, покупать. Есть, например, такие классные... Берешь коробки, просто вот коробки собираешь от того, что у тебя там купила остались, прорезаешь в них окошечки, дырочки... Делаешь такие замки для кошек, они это безумно любят, всякие туннели, и можно там одну коробку на другую, можно последовательность этих туннелей, коробок, и пусть там кот разви... резвится по ним бегать, там можно внутри оставлять какие-то игрушки, можно там мятой посыпать, чтобы было еще приятнее, или мотатаби, есть тоже такая прекрасная волшебная штука, очень любимая кошечками. Вот, э, то есть, как бы ему, конечно, хорошо было бы в твое отсутствие, ну, вот, давать какую-то такую нагрузку, чтобы он не сидел, <laughs> не ждал, ну, не пускал. Да. Вот. А, кстати, им еще, вот, если не знаю, может быть, ты знаешь, может быть, нет, есть конг, такая классная игрушка, как бы собачья. Mm -hmm. uh, это такой um, конус, сейчас я не делаю с собой, у меня там валяется, не пойду сейчас, такой вот конус, в нем дырка. И mm -hmm. туда засовывать uh, либо паштетообразное что-то, либо uh, сухие какие-то лакомства, либо такие вот um, что-то влажное, можно даже корм размочить. И животное добывает оттуда. Вот это покупная игрушка, но она подходит как собакам, так и кошкам. И даже используют и для диких животных, есть там огромные, можно гигантские конги. И когда животное что-то вылизывает, а в конге, вот если как раз положить что-то паштетеобразное и заморозить в морозилке, и дать вылизывать. Когда животное вылизывает, оно успокаивает нервную систему. Это, соответственно, касается тоже и кошечек, и собачек. Вот. И можно делать такие конги, например, из перца. <связь> а, просто в эту сердцевинку и туда тоже что-нибудь засунуть, заморозить. Можно замороженное, можно не замороженное. Ну, а вот. как... да? ну, да? <связь> <связь> <связь> да! <связь> это хорошее точнее. <связь> а вот, я как раз предупреждаю, потому что есть маленькие такие перчики, а, есть тоже маленькие сладкие перчики. То есть я говорю, пожалуйста, только не перепутайте, не купите острый перчик, потому что как раз маленьким животным вот можно делать из таких маленьких перчиков. Можно вот. складывать, знаешь, просто, вот если вот, ну, вообще нет времени, просто взять, разложить по разным уровням кошки всякие заначки. А, интересное и как бы в твое отсутствие или когда никого нет дома кошка будет ходить это все дело искать находить собирать натыкаться на это и ей вот от этого весело радостно приятно то есть опять же она будет заниматься каким-то делом вот тоже кстати в тему что там как раз э, большинство обычно вопросов и по поводу того что вот кошки э, днем спят а ночью yeah, yeah. Значит, yeah, yeah. мешают спать нам ну собственно как бы в принципе конечно это нормально, они ночные хищники, то есть у них повышается активность в сумерках и в предрассветное время, как раз к утру, да, когда <laughs> часов 4-5. Так вот, наша задача как раз дать кошечке днем вот эту вот нагрузку, которую она пытается, собственно, вот получить сама себе, восполнить ночью. И Очень классный, весь... Совет супер. Как интересно. Если, то есть, например, нас нету дома, и мы не можем физически сами с кошкой сейчас взаимодействовать днем, то вот как раз вот то, что я сказала про вот эти вот заначки, которые мы прячем в местах, это могут быть и игрушечки, и всякие вкусняшки, лакомства. Многие жалуются, кстати, что вот кошки не могут подобрать лакомства кошки, что с собаками это проще. Ну, на самом деле, это э, можно также все равно подобрать, то есть можно шведские столы устраивать, ставить разные вкусы и смотреть, что кошечки больше нравится, и пробовать, пробовать. То есть просто, ну, больше попыток, скажем так. Но здесь не нужно опускать руки, не нужно говорить, что нет, моя кошка совершенно вот ничего не любит, Там можно пробовать и паштеты, э, и твердые какие-то, есть всякие самодельные, вот, ну, я тоже, кстати, много э, размещаю самодельных лакомств. А они подходят тоже как кошечкам, так и собачкам, так и их хозяевам. Когда ты знаешь, из чего это сделано, можно с ним что-то... Что-то у тебя приглядело, какие-то куриные, по-моему, там, чипсы, что-то такое. Да, это очень интересно было. Здорово. Слушай, вот вопросы тут у нас есть. Можно ли отключить и нужно ли отключать лазить кошку на стол? Вот по поводу воспитания хороших манер у кошек. Или проще убрать просто все со стола и... Не Смотри, страдать? да, тоже, тоже очень такой распространенный вопрос. Во-первых, здесь нужно понимать, что э, стол для кошки – это просто верхний ярус. То есть это просто поверхность, это, ну, как бы ничего личного. <связать> э, ничего личного кошка именно к вашему столу не испытывает, это для нее просто поверхность, по которой она может передвигаться. Плюс к этому там еще, вау, периодически там находятся какие-то крошки, какие-то <связать> остатки лежат вкусные. Вот. Э, если э, мы хотим э, отучить кошечку лазить по столу, э, первое, что нужно сделать, это предоставить э, кошке э, верхние ярусы в большом количестве. Кошки у нас трехмерные существа, которые обитают как и наверху, так и внизу. Собаки, я их называю половые жители, они у нас, к сожалению, только по полу перемещаются. А кошечкам очень важно именно верха создать. Если у кошки есть возможность лазить, перепрыгивать, в гамаке покачаться, по лесенке пройтись, то, конечно, ей уже менее интересно будут там скучная там ваша столешница. Но, значит, это, это раз, да, то есть следующий момент, не оставлять ничего съестного на столе, так же, как и в мусорке. Это вот когда мне тоже хозяева, например, говорят, у меня собака съела из мусорки там что-то. А почему мусорка была в доступе у собаки? Должен, это тоже самое, как... Да. Да, говорит, что, ну, у меня ребенок вот маленький, да, там еще только ползает, там учится ходить, залез в мусорку и все съел. Окей, okay, а как ребенок оказался рядом с мусоркой? Ну, понятно, что мы будем там убирать там, от ребенка ножи, э, там какие-то опасные предметы, мусорка закрывать. В принципе, то же самое касается животных. Тем более, что они, э, и собаки, и кошки, они добывают еду. И им, конечно, намного интереснее что-то, э, им важно добывать, им намного интереснее что-то, приоткрыть, достать, никогда у них скучно лежит в миске, а именно вот приложить какие-то и мыслительные, и физические способности. Следующий момент, значит, то, то что мы оборудуем над столом какое-то ужасно классное, приятное, прекрасное место для кошки. Что-то такое прям, вот самое любимое, если кошка любит, например, на полотенчиках лежать, или кошка любит втискиваться, ну, часто они любят втискиваться во что-то, там, тазики какие-то, там, корзиночки, можно даже какую-нибудь сделать красивую полочку и корзиночку красивую, там, например, туда поставить, если ваш кошечка там любит в такое втискиваться. То есть мы даем альтернативу. И mm -hmm. дальше мы начинаем приучать кошку вот к этому альтернативному месту. Приучаем, в принципе, ну, так же, как собачек. То есть, естественно, это все у нас на, идет на положительном подкреплении. Очень важно понимать, что наказания, они не учат ничему животное. Наказания могут прервать какое-то действие, но при этом мы, к сожалению, можем потерять очень ценное – это доверие. Uh -huh. наша с животным, а учит вот именно обучение, то есть мы должны показать кошечке, что вот это вот альтернативное место, оно очень классно и выгодно Мы можем даже ввести команду. Вот я очень люблю кошечек тоже учить всяким разным трюкам командам, они тоже классно обучаются. То есть мы создаем ассоциацию, во-первых, со словом. Это может быть любое там место или там жди, но ну, не важно вообще, слово не важно, хоть на китайском говорите. И э, мы даем там вкусняшки. Вот мы говорим там, например, место и поощряем там кошечку. А мы ее э, стараемся, в принципе, не физически, брать силой куда-то там ставить, а все делаем опять же при помощи метода наведения, то есть мы вот кусочком вот прям вот ведем, ведем животное туда, куда нам нужно, завели, там стали кормить, вот опять же, кстати, я упоминала про такую волшебную вещь Мататаби, если вот подписчики там или там ты тоже не знаешь вот я очень советую погуглить и очень такая классная вкусная штука и можно тоже давать там вот это вот и там она в разных бывает можно посыпать можно давать там грызть в разных видах вот то есть я смотри абсолютно реально отучить кошку э, находиться в тех местах, которые нам не нравятся, там, где мы не хотим, чтобы кошка находилась. Э, просто, ну, к этому нужно приложить усилия и ни в коем случае не пшикать водой на кошку, не наказывать, это непонятно кошке. Можно даже научить, например, как вот я собак тоже учу команде, вверх-вниз запрыгивать. То есть мы учим запрыгивать по команде, мы учим спрыгивать по команде. В общем, Очень, интересно. Очень <связывается> интересно, потому что существует распространенное мнение, да, что коты плохо подают под Я так понимаю, что ничего невозможного нету, просто нужно уделить этому определенное количество времени. Слушай, тут несколько вопросов про совместный сон с котом. Я, сам, Значит, я да. со всеми. Это, мне задали вопрос и под моим постом, и здесь уже два раза, и я спрошу. Значит, во ну, первых, правда ли, что коты ложатся на больное место человека и его лечат? и что делать с котом, который укладывается спать вместе с хозяевами, можно ли его отучить. У меня история такая. Я не против была бы, если бы кот ложился с нами в кровать, но у нас кот какой-то очень воспитанный по своей природе от рождения. Мы его ничему такому не учили. Но он ложится исключительно в ноги и ложится исключительно в ноги мужу. Ко мне он не идет, к Мартину, и если идет на кровать, то совсем так сдолетно. А мужу и прямо да? под ноги ложится и прямо подставляется, и э, мужу некуда ноги положить. Они постоянно борются за эти 20 сантиметров э, кровати. Котла обязательно нужно быть только там. Э, ага. И вот еще вот такое свойство нашего кота, что он пока мы спим, он нас вообще совершенно не будет, он бежит неподвижно. Но стоит Прекрасный. мне начать просыпаться, он <связь> тут же подпрыгивает вместе со мной и бежит завтракать. То есть такого, чтобы он разбудил нас с утра и упал <связь> ночью, такого не было. За это я ему бесконечно благодарна, несмотря на то, что он дворовой кот, найдёныш, да, беспризорный, но то есть, вот, вот такой вот он воспитанный <связь> у нас кот. Что ты скажешь по этому поводу? Можно ли животному спать в кровати, нужно ли отпускать, и так далее? А, значит, в принципе, вот как, как детям, так и животным, им безопаснее рядом с нами, рядом с базой безопасности. То есть мы являемся, должны являться для, как для детей, так и для животных базой безопасности. То есть это... Надежный взрослый, ведущий, лидер. Лидер не в плане силы и агрессии, потому что лидер как раз это тот, кто не проявляет агрессию, силу. а Это мудрый, ведущий за собой, знающий, как выйти из каких-то неприятных ситуаций. вот Когда мы являемся вот таким вот, нам важно таким являться лидером, Животному, конечно, хорошо рядом с нами. Животному безопасно рядом с нами. И хочется находиться рядом с нами побольше. То есть я, как я уже сказала, я да, ну, за то, чтобы, в принципе, животные спали вместе с нами, если условия не позволяют, ну купите побольше кровати. <свят> Но, конечно, ну это я сейчас так шучу, хотя в каждой шутке есть, конечно, только доля шутки. Но в принципе, конечно, бывают ситуации, когда нам, ну по каким-то причинам, ну совсем не хочется, чтобы животное вместе с нами лежало. Значит, кошки, опять же, вот как вот то, что я рассказывала сейчас про альтернативу простол. в принципе, то же самое мы делаем и с кроватью. Мы создаем очень-очень-очень классное место рядом над, ну, если мы говорим о кошке, соответственно, мы говорим о верхних ярусах, это может быть и тумбочка, на которой будет какое-то мега-место для кошки, уютная классная здесь мы уже конечно ориентируемся на конкретную кошечку мы подбираем вот это вот уютное убежище такое именно для конкретной здесь нету общих советов да, советов да, потому что кто-то любит пошире кто-то любит поуже для того чтобы понять нам что именно наша кошечка любит но ну, мы пробуем либо мы замечаем мы наблюдаем где больше кошка любит вообще тусоваться можно и нашу какую-то там с нашим запахом положить вещичку, потому что, опять же, животное чувствуется себя большей безопасности, если находится вот на тех местах, которые больше всего пропитаны нашими запахами. Ну, вот, собственно, кровати, они обычно пропитаны нашими запахами. И они, кровати теплые, мягкие. То есть нам нужно воссоздать вот, вот это все в альтернативном месте рядом. С кроватью, это может быть полочка над кроватью, это может быть тумбочка, да, там если для собаки, это может быть, соответственно, место прям рядом с собакой, с кроватью для собаки. И мы приучаем животное находиться там, мы заводим, и опять же вставим на команду, потому что команда, почему вот тоже люблю на команду все ставить, во-первых, ну, собственно, животное развивается, оно выучивает слова. Это хорошо, нам проще общаться с животным. Плюс к этому мы делаем жизнь предсказуемой, то есть мы сказали какое-то слово, животное уже понимает, что мы от него сейчас, собственно, вообще хотим. Хотя, конечно, жесты животные понимают лучше, то есть, Поэтому, ну, как бы это можно совмещать и слово, и вот жестом показать, что именно мы хотим. И мы там подкармливаем животное, мы там делаем все ему самое приятное, массажик поделали, вот если это, опять же, рядом с кроватью, мы можем руку просто туда протянуть, поделать, есть вот классные техники, титач. Слышала? Нет? Нет таком? Есть, ну, вот сейчас много еще есть. Титач – это такое... Такой вообще уровень, другой уровень взаимодействия с животным. А, ну, если очень грубо сказать, то это такой очень-очень легкий массажик. То есть вот если представить, например, себе, что в руках у тебя лепесточек, розы, и вот ну, нужно вот так вот его как бы с ним взаимодействовать, чтобы он не порвался. Вот это вот на таком уровне тонкое взаимодействие. А, очень нравится животным. И приучаем к альтернативному месту. И ни в коем случае не наказываем. Да, как я уже говорила, наказание, оно, да. не, учит. оно не учит нужному поведению. Слушай, да. тут э, был вопрос э, ко мне адресован, ну, я ж, э, с людьми работаю, даже с детьми не работаю, работаю со взрослыми, и вопрос для них, это же нарушение наших границ, э, когда животное приходит э, спать в кровать. Если вам это неприятно, то, безусловно, это нарушение границ. Я, например, заводила кота. Когда вот у нас было вот это вот семейное обсуждение, для нас это было действительно очень осознанное решение: заведении кота. У мужа были одни требования, у Мартина были другие. Вернее, Мартин был, естественно, инициатором. Он очень хотел рыженького котенка с белыми лапками вот. а сколько, мы... сколько Мартина? Мартина сейчас, сейчас 8, ему было 6, когда у нас появился Морган. Э, ну, в общем, это было очень осознанное решение. Я мечтала о том моменте, когда я буду лежать, например, и у меня э, будет какое-нибудь такое Э, ну, грустное, может быть, состояние. У меня будет лежать на груди кот, и я его буду гладить, а он нифига не лежит и не гладит. Я ему все время говорю: Морган, ну что ж такое? А... Я так хотела, есть. чтобы ты ко мне приходил. Но он приходит есть. ко мне. Но да, есть. Не тогда есть. мне грустно а вообще не заходит. Ну, так, Сашки, мы не можем заставить животное, но есть я техники, не... которые. Вот тоже, кстати, часто спрашивают, и вот абсолютно то, что ты сказала. Вот, значит, были мечты розовые, чтобы вот был этот кот, который все время давно мне тусуется, вот кота, а он вообще ко мне даже не подходит. Ну, счастью, да, такое тоже бывает. Ну, и с собаками тоже. Но есть техники, есть, например, классная техника «Кошачий поцелуй». Слышала о таком? Это... Значит, это такое общение, это как бы, ну, грубо говоря, если очень грубо, как мы можем сказать кошке, я тебя люблю. Ну, это если mm -hmm. очень так грубо. Значит, нужно расположиться напротив кошки, не нужно сверлить вот так вот ее взглядом, потому что это угроза на ежи... mm -hmm. языке животных. Можно просто спокойненько, расслабленно расположиться рядом с животным, и начать э, медленно моргать, медленно вот так mm -hmm. мор... В какой-то момент э, кошка ответит таким же морганием. Это вот на кошачьем языке, это вот такое расположение, расслабленное состояние, вот таким образом можно общаться с кошечкой и сдруживаться, налаживать вот такой контакт, то есть оно может не получиться с первого раза, как бы, ну, не расстраивайтесь, не отчаивайтесь, потому что если вы раньше никогда так с кошкой не общались, то она не, может не сразу это понять, но чуть-чуть терпения, вот попробуйте по нескольку раз вот так вот этот кошачий поцелуй и когда вам кошка наконец ответит, вы можете поставить камеру и снимать это на видео, чтобы понять, или там будет какой-то человек смотреть, чтобы понять, вообще получилось или нет. Но это другой уровень вообще, если вот это вот получилось такое общение, это очень классно. Ну, mm -hmm. у, нас, у нас есть такое приятное общение, он приходит, он мурлычет. Я же говорю тогда, когда он это решил, не тогда, когда я его позвала. Mm -hmm. Ну, хорошо. Тут еще, конечно, есть вопросы про котов, но я хочу еще немножко про собаку говорить обязательно. Был вопрос по поводу того, как заводить щенка, и был вопрос по поводу того, что щенку 4 месяца, и он еще ходит в туалет в квартире. Вот это прокомментируй. С чего начинать завод собаки? Можно ли лабрадору жить в квартире и так далее? То есть, ну, я да. не знаю, такой очень объемный вопрос. Да, может быть, основные какие-то вещи. Да, попробую сейчас так покороче на все. Значит, во-первых, по поводу того, вот тоже часто такое есть мимика, заблуждение, что люди не заводят, например, собаку, потому что считают, что собаки не место в квартире и говорят, что вот, ну, когда я там перееду в дом, вот тогда я заведу собаку, и, в общем, что собаки не место в городе, в квартире, это, в общем-то, такое распространенное заблуждение. Почему? Потому что самое главное для собаки это выгул. И если mm -hmm. вы сидите а, даже в своем собственном доме, и у вас есть несколько гектаров, вот эти несколько гектар – это не выгул для собаки. Это продолжение вашего дома. дома. Угу. Это ее территория. Почему? Потому что а, что такое выгул? Выгул это новые запахи, это новые места, это обмен сообщениями, смс-ками, новостями, оставить свою новость, почитать чужую новость. Это все невозможно осуществить на территории своей. Поэтому от того, что у вас там есть несколько гектар, это, в общем-то, собаки, ну окей, ну и что. Поэтому как бы, смело заводите любую собаку в городе, но обеспечьте ее качественным выгулом. То есть на выгуле... Должны быть удовлетворены основные потребности животного. Сейчас я боюсь уйти в другую тему, сейчас мы остальные вопросы. Вот, то есть, значит, это смело заводить, и все нормально. Главное, то, сколько вы гуляете с собакой, а нигде она живет. Потому что, ну, как бы дома, это, представьте себе, такая большая будка. Это все равно намного больше, чем какая-то там даже там самая широкая будка. А на улице вы уже даете собаке активность, нагрузку разную и так далее. Следующий момент по поводу того, что щенок писает 4 месяца дома. Естественно, правильно делает, он не может еще 4 месяца не писать дома. Скажем так, официально разрешено собакам до года периодически еще справлять нужду дома, просто физиологически. Если, вот если ко мне обращаются уже с собакой после года, и она еще да, делает дела дома, да. вот тогда мы уже проводим коррекцию поведения, и, э, то есть это да уже повод э, напрячься. Но если, э, как мы говорим вообще о щеночке 4 месяцев, э, э, он еще не может физически э, терпеть, что мы делаем? Мы приучаем щенка сначала к переночкам или там, газеткам дома, а потом мы переносим это все дело аккуратненько на улицу. Мы выходим с теми же самыми предметами, на которые он делает дела, приучен дома, мы переносим их на улицу. Очень-очень, опять же, важный момент, прям вот очень. Пожалуйста, не ругайте, не наказывайте собак за нечистоплотность дома. Вообще ни при каких обстоятельствах, даже если собаке уже больше года. Потому что э, нечистоплотность, э, это ну, если это не щенок, а если это уже взрослая собака, это нам, красная лапочка зажигается, нам звоночек, что что-то не так. Это ни в коем случае не какая-то месть, не специально, не нарочно. Это невозможно для животного. Животное, животное не обладает э, возможностью задумывать какое-то там <смех> преступление, месть, а потом это осуществлять, и животное не знает и не понимает, что экскременты – это вообще плохо, ну, что ну, нам ну, это может не нравиться. Они лижут мочу, извиняюсь, и едят какашки, и все прекрасно. <смех> вот. а, то есть если мы говорим о щенке, вот, во-первых, то, что ты спросила, что, ну, с чего начать вообще, вот начать нужно с того, что выносить, делать так называемую пассивную социализацию щенку. Вот у вас появился щеночек дома, есть такое мнение, обычно распространяемое ветеринарами и заводчиками, что ну, во время прививочного карантина ни в коем случае нельзя на улицу собаку Выводить. Отсюда вытекает огромное количество проблем, над которыми потом работаем мы, специалисты по поведению животных. Но пусть у меня лучше будет меньше этой работы, но мы дадим животному то, что нужно. А что нужно до примерно трех месяцев вот этот существует возраст социализации. Дальше уже закрывается окно социализации. Это необратимо. То есть невозможно в 6 месяцев, там, 7 месяцев говорить, что я занимаюсь социализацией. Нет, три, вот примерно в 3 месяца, вот как окно социализация, закрывается, и дальше уже это адаптация. То есть вот то, что собака получила до трех месяцев, вот то с ней остается на всю жизнь. А получить она должна то окружение, в котором она будет потом гулять. Жить, взаимодействовать. То есть если мы живем в городе, мы берем собаку на руки. Есть сейчас огромная вообще возможность всякие разные там слинги, например, для собак. Очень классные есть, прям тоже вот как и для детей. Для собак слинги можно брать, если неудобно, но я считаю, это классно. Я сама носила свою собаку в слинги, это было так умилительно. Люди думали, что там, наверное, ребенок, а вдруг какая волосатый борда вылезает из слинга. А вот носить и показывать мир, то есть знакомить с разными звуками, с разными запахами, с разными видами людей. Животных. Единственное, что мы не делаем до определенного возраста, пока не закончились определенные прививки, мы не даем нос к носу общаться с другими собаками. То есть вы, да, можете спускать собаку на землю, но только в амуниции. Вот это второй момент, который важен, то есть то, с чего мы начинаем, вот когда у нас появился малыш дома, мы начинаем его выносить в мир и мы начинаем его приучать к амуниции. Для того, чтобы мы могли его спокойненько поставить на асфальт, на пеленочку, которую мы взяли с собой, чтобы скорее приучить к улице. А шле... Значит, приучаем к шлейке и к поводочку. И дальше начинается, конечно, обучение не грызть все подряд, не кусаться. И здесь тоже важный такой момент, что, опять же, Нельзя просто брать и там, запрещать, вот там, фукать э, за то, что там что-то портит. Нужно дать альтернативу. Э, мы всегда, вот, когда с кошкой, с собакой, вот есть какая-то проблема, мы, э, нам нужно подумать, а какая мотивация движет ну, да, животное? Вот да, да, да. этот момент, вот это ключ. То есть если мы просто будем прерывать каким-то запретом действия, ну, это неэффективно, ну, окей, ну, сейчас животное прервалось, а потом оно пойдет опять, будет продолжать то, что делало. Если мы задумываемся, а какая мотивация движет животным в этот момент, вот тогда вот это ключ к решению проблемы. И тогда мы дадим альтернативные способы решения. Например, наши любимые интеллектуальные игрушки, которым тоже нужно, нужно начать собачкам в большом количестве давать, чтобы собака не чесала там свои зубы, десна обо все, что попало, а, например, там рвала, разгрызала, если это самодельные интеллектуальные игрушки, или есть натуральные погрызушки, тоже очень классная штука, где собака тоже грызет, удовлетворяет свою потребность грызть. Приносим разный материал, там даем под нашим присмотром шишечки, там, например, грызть и так далее. И вот еще тоже последний, я конечно, здесь могу много говорить, но я стараюсь себя держать в руках, чтобы успеть самые важные моменты. Вот. И последний здесь самый важный момент с щеночком. Приучать его сразу оставаться одному дома. Mm -hmm. Вот я вначале там говорила о том, что есть такая проблема, страх одиночества, как у собак, так и у кошек. И очень часто, вот смотри, бывает такая ошибка, что мы человек взял собаку и взял отпуск. И это прекрасно, да, он как бы вроде бы ответственно подошел к делу. Но э, отпуск это хорошо, но при этом старайтесь каждый день уходить из дома буквально минуту. Там поначалу на 10-15, чтобы животное привыкало, что мы не все время находимся с ним. Это вот тоже вот сейчас большая проблема из-за э, локдаунов, э, карантинов, да, люди да, да. сидят дома, и у меня все больше и больше запросов на то, что вот когда вот наконец то выпускают людей, они сразу все разбегаются из дома, и животное обалдевает. И как же так, оно привыкло, что вот все были дома, а сейчас никого. То есть даже если вам никуда не нужно... Вы просто берете, не знаю, берете с собой кофе, ноут, телефон, засекаете время и там минут на 10-15 вы выходите. Но вы выходите не просто так, когда вам вздумается, а когда собака получила определенную нагрузку. Вот вы, например, уже походили, поносили на улице, на руках сделали пассивную социализацию, повозились, поиграли, дали дома там поиграть с чем-то, дали интеллектуальную игрушку какую-то подобывать, чтобы мозги напрягать. Оставили собаки конг, я тоже о нем говорила, на вылизывание, добывание, и ушли. То есть мы подготовили собаку и ушли. Вот. Чтобы не было чем заняться, да? Да, да, да. И ну, чтобы... ну, я тебя слушаю и думаю, елки, как важно изучать психологии тогда... Будешь больше ключей, будешь находить человеку. Вот совершенно это очень круто. Да, да, сто да, процентов. Слушай, Зени, еще вот ты много раз сказала про положительное подкрепление. У меня была с органом очень болезненная история тяжелая. Он выпал с восьмого этажа. А, у нас, да, несмотря на то, что у нас стояли фиксаторы на окнах, а из-за того, что у нас солнечная сторона, один фиксатор просто отклеился от жары. И, в общем, он выпрыгнул. Он сломал только лапку заднюю, уже все зажило, конечно, все замечательно, но вот он неделю лежал в кошачьей реанимации. Для всей семьи это была трагедия, и, в общем, ну, все очень переживали за него, конечно. И я после этой истории начала там, искать информацию, что делать, чем закрывать. Мы поставили другие уже фиксаторы, мы поставили другие сетки. Mm -hmm. И э, я э, находила такую информацию, что есть специальные электрические ошейники, которые не выпускают животного за какой-то предел территории. Но я задалась вопросом, насколько это гуманно, действительно ли они не причиняют боль, для чего их используют? Но я успокоилась на том моменте, когда я вычитала информацию, что на котов они все равно не действуют из-за того, что у котов много шерсти на горле, и поэтому им бесполезно. Собаки еще можно, а коту бесполезно. Ты, да, смотри, ну все на самом деле намного проще, потому что для кошек есть замечательные кош... сетки анти... Анти... Вообще. Выпаду, потому что не вот не эти да? защелки, вот это вот все фиксаторы, они, да, это все не очень надежно. И как бы есть именно специальные, то есть не то, что вы там москитную сетку какую-то, потому что это тоже, к сожалению, бывает так, что люди поставили просто москитную сетку, а она не, она не приспособлена на этот вес. То есть кошка да, если да, там специальная выдерживает 20-30 да. См смотри, а а тоже это к сожалению я тоже так это часто вижу, когда я читаю вижу вот эти вот ужас, когда кошки выпрыгивают, вываливаются из окна. Э Первое, когда мы заводим кошку, мы везде, на всех окнах, балконах, если есть доступ к балкону, ставим вот эти вот сетки антикошка и спокойно спим, и спокойно открываем все, что нам нужно. Более того, есть, понятно, что есть окна там открывающиеся и так, и сяк, и в общем совершенно разные. Есть абсолютно такие же разные сетки. И треугольничками, и квадратиками, и прямоугольничками, и всем, чем, чем угодно. Абсолютно. И это самое надежное, и это самое правильное. Ну, как бы зачем рисковать? Многие говорят еще, что, ну, у меня кот спокойный, никогда никуда там не выпрыгнет. Я, в общем-то, в нем уверена. Вот он у меня сидит там на этом балконе. Ну, как бы, ребят, это животное. Это животное, да, у него инстинкт, он какую-то птичку увидел и все. Он несколько лет сидел, сидел, а вот особенная птичка пролетела и он решил ее поймать. Вот, опять же, есть еще тоже такая классная э, тема, Катя, Катя для кошечек. А, если вот э, погуглить, там, вау, столько всяких классных решений красивых. А, опять же, это, это подходит и для квартир, и для домов. Это такое как бы оборудованное место, откуда кошка не может себя там никак не выпрыгнуть, не повредить. И там стоят все самые прекрасные для нее вещи, как теточки, лежаночки, гамочки, лесенки, трава кошачья, игрушечки, все-все-все. Это можно обустроить на балконе, например, сделать именно вот на балконе такое катё. Кошечий телевизор, там, соответственно, будет кошечий телевизор, это то, то, что происходит на улице. А, то есть мы, соответственно, этот балкон, ну, либо если у кого-то он, может, застекленный, если нету как раз можно вот этими сетками сделать, и там вот это вот все верхние ярусы кошечки, чтобы она там тусила, она а будет с огромным удовольствием вообще не будет оттуда выходить. Это закрытое какое-то пространство? Да. да? Да, есть даже возможность, вот знаешь, просто буквально а, сделать такую лаз, вот лаз э, на, на улицу, вот как, как бы как клетка, то есть кошка будет как бы вот в этой как бы клетке, но она будет туда вылезать и сидеть и смотреть, то есть вот а, за вот этим всем миром, который там. И это классное решение, когда вот ко мне обращаются, говорят, что делать на за городом, как мне кошку, она там хочет перепрыгнуть через забор, уйти гулять, а кошка на самовыгуле – это смертник. То есть mm -hmm. кошка на самовыгуле, я, я категорически против кошка на самовыгуле. Это, в общем-то, жизнь короткая, к сожалению, у такой кошки. И можно делать тоже такое катё и э, за городом. Это можно уже делать большое катё, если позволяет э, условия участка. А вот Всякие такие, как бы, ну так скажем, большую клетку, большой вольер, да, вот если это примерно так, да, можно назвать, и в нем вот всякие развлекательные комплексы для кошек с лазилками, там, с прыгалками, со всем вот этим делом, вот, соответственно, размеры вы можете делать в зависимости там, от ваших уже способностей и так далее, и тогда кошка, она как бы будет гулять, то есть это вы как бы огораживаете вот вашу вот эту территорию, при этом она не может уйти гулять совсем за забором. Мы опять на кошек перешли. Слушай, а как же она не может уйти, если она может прыгнуть на забор? Я еще видела, есть такие приспособления, которые как крутятся, кошка на него прыгает, но не может зацепиться, они прокручиваются. Да, нет, смотри, Ань, имеется в виду, что вот это вот Катио, оно как бы делается, с кошка попадает вот в это Катио, оказывается в нем то есть не ну, так понятно что просто там двери держатся закрытыми то есть следим там да у нас есть там сетки ну, мы поняла угу. это кошка выходит из дома вот в эту вот вот в огражденную вот такую вот как бы больницу. Вот, то есть, э, про, ну, можно погугнуть, если говорю, там столько вариантов, будет немножечко понятнее. То есть она не, именно не в свободном совершенно доступе, а это огороженное такое пространство, но там есть все, что ей нужно. Во-первых, она находится, она наблюдает мир, потому что это не стены непрозрачные, а, не а во-вторых, там еще всякая развлекуха для нее, то есть ей там очень классно. Вот, то есть вот, вот таким вот образом. Спасибо. Ну хорошо, расскажи про элитро-ошейники тогда для собак. Давай вернемся к собакам. Да, что давайте. Это, например, думаешь, насколько это гуманно? Это не гуманно абсолютно. Они уже, слава богу, запрещены во многих странах, и очень надеюсь, что скоро вообще люди забудут про то, что такое существует. Здесь самое самая как бы неприятная вещь в том, что это непредсказуемость для животных, ну, не говоря уже вообще о том, что это там, больно и так далее, это непредсказуемость, то есть животное находится все время в состоянии стресса, ожидания, что сейчас будет неприятное воздействие, когда животное постоянно находится в состоянии стресса, постоянно повышен уровень кортизола в крови, и он просто mm -hmm. не успевает уходить э, из организма, а постоянно повышенный уровень кортизола ведет, соответственно, к проблемам со здоровьем, естественно, в первую очередь. Ну и понятно, что это ничему не учит, опять же, животное. То есть, но учит тому, что хозяин это какой-то неадекватный немножечко человек, от которого непонятно, что в какой момент может произойти, а мы, как я уже Говорил, мы должны быть базой безопасности, мы должны быть mm -hmm. надежным э, человеком, мы должны быть теми, кто защищает, оберегает наших животных, учит их и контролирует э, окружающую среду. Они же, то есть это не нужно давать в руки, отдавать в руки животного. Это мы, mm -hmm. взрослые, главные, ведущие. То видит быстрее, дальше и принимает решение в какой-то ситуации. Да, а, хорошо. Я с тобой полностью согласна, именно поэтому я забыла этот вопрос. А, по поводу собак и котов тоже, извини. Новая мебель, новый ремонт, новая квартира. Во-первых, можно ли отучить собаку грызть мебель? У меня есть предположение, что есть. И по поводу кота, ну, наш кот, люблю его именно за хорошее поведение, особенно, мне, мне везет с детьми и с животными. А, новая квартира будет, да, когти. А, можно ли стричь? Я против удаления когтей категорически. Еще я читала про такие на накладки. Что ты по этому поводу думаешь? Можно ли их ими пользоваться? Ну и так далее. И да, вообще, нач... как быть в этой ситуации? Новая мебель или животное? А, ну, а, я против этих накладок. Это тоже совершенно не естественно mm -hmm. И просто нужно, опять же, обучать животное. А, и они страдают от того, что они не могут нормально выпускать и mm -hmm. а, обратно yeah. Да, вот, то есть это, это, в общем-то, ну, я считаю, это живодерство просто. Другим словом, я не могу это назвать. Ну, а, у специальное что... должна быть э, специальная веса, в которое может сочисть кошки, правда ведь? Вот, вот, вот, да. Значит, э, кошкам обязательно должны, у кошек должны быть как как не просто вот так, хорошо, ага, мне нужна как пошел в магазин, купил как поставил, а что ты кошкой не пользуешься этой как Пошел. Ты, у меня диван есть замечательный. Значит, здесь все не так просто. Как существует огромное количество. А у кошечек разные предпочтения. Одни кошки любят вертикальные поверхности, другие горизонтальные, одни любят... Ковровое покрытие другие любят, деревянное. Mm -hmm. И далее. То есть существует, у меня есть, в принципе, тоже вот серия поступок, к цветочкам, это ну, очень важное тоже дело, как бы это спасать нашу мебель. Когда мы хотим, чтобы кошка не портила мебель, во-первых, мы сначала делаем так, чтобы кошка не могла Собственно, сделать это. То есть, что это значит? Во-первых, есть диваны с так называемым антивандальным покрытием, есть диваны с... Можно специальные покрытия покупать на диваны, чтобы кошка не могла их драть. Есть всякие там накладочки, наклеечки, вот это вот все. То есть, мы создаем... Для кошки невозможность э, драть э, именно вот там, да, допустим, вот этот вот конкретный диван. Но этого недостаточно, да? Мы опять же э, думаем от мотивации. У кошки же есть мотивация. Вот почему-то нравится именно вот этот вот диван. Значит, соответственно, мы наблюдаем за кошкой, изучаем, какой вид как когтеточки, какая ткань, какое расположение ей больше нравится. Мы покупаем именно такую когтеточку, мы покупаем несколько разных когтеточек, потому что, соответственно, кошка может любить и такое, и такое. И, да, еще важный момент, когтеточки, они должны быть устойчивые, потому что кошка никогда не будет пользоваться неустойчивой когтеточкой. И дальше а, кошка не просто так выбирает определенные места. Мы ставим как цветочку именно туда, где кошка предпочитает а, точить а, коготки. А, то есть мы закрываем вот этот объект, который <coughs> мы не хотим, чтобы кошечка точила. Мы ставим туда именно на то место, вот рядом с этим местом, альтернативу, даем альтернативу. И следующий момент мы Обучаем, мы приучаем, мы а, даем понять, что да, нам нравится. Мы хотим, чтобы ты точила коготки именно об эту когтеточку. Ну, и здесь можно уже по-разному, можно, например, ленточкой провести вот так вот, по ней, чтобы mm -hmm. кожа уже начала бежать, коготки туда, уже запах оставлять, метить тоже мята и мататаби. Вот опять же, поощряем, мы хвалим, мы говорим, да ты моя зайка умничка, даем вкусняшки, мы можем даже вот эту кошечку как бы посадить на эту как четочку и там чуть-чуть куготком тоже вот так поделать. А положительное подкрепление, оно работает как с кошками, как с собаками, как с людьми, <с> оно работает со всеми. <по Поэтому если мы хотим какое-то поведение, чтобы повторялось, мы его подкрепляем. Если мы не хотим, чтобы какое-то поведение повторялось, мы его не подкрепляем. Это, ну, как бы такая вот основа, база. А еще тоже момент, при переезде вообще в новое место, ну, как бы и мы испытываем стресс, и животное испытывает стресс. Поэтому это тоже важно очень понимать и как раз-таки увеличить количество когтеточек, чтобы кошке было, была возможность как можно больше метить вот в этом новом месте не мочой, не тем, что там какую-то мебель, а именно вот эти чтобы она везде буквально натыкалась на вот эти вот когтеточки. Угу. И, а... место, ее зону. Да, да, ну и, конечно, мы уделяем побольше внимания при переезде, мы даем, опять же, интеллектуальные развивающие игрушки, в большом количестве мы играем с удочкой. Что касается собаки, чтобы собака не грызла, опять же, мотивация. Что движет собакой? Если это щенок, это одно, если это взрослая собака, то возможно у нее есть какие-то страхи. Ну, например, страх одиночества. И тогда это одна работа. Если, например, то есть это если это без вас происходит, это работа со страхом одиночества. Если это происходит при вас, а может быть, вы уделяете мало внимания собаке? А может быть, она таким образом пытается привлечь ваше внимание, потому что вы пришли, сели на диван, и уже ничего больше не можете, <сёк> пошевелиться, устали, а она-то весь день была, допустим, одна, и она хочет э -э, экшена какого-то. А если это еще и... много... извини, у нас просто мало времени, я хочу задать очень важный вопрос по поводу Давай. привлечения внимания и Давай. запах когда коты ну, метят именно обувь, как они... с этим бороться, Смотри. что, -что, -что Смотри, ну, как бы, опять же, как я уже тоже упоминала, это, это не месть, это <laughs> не специально, они не способны какие-то на злые умыслы и преступных наклонностей, у них нет. Кошки смешивают запахи. Понятно. Очень часто бывает, опять же, тоже бывает при рождении малыша, когда кошка начинает метить место малыша, метить его вещи и так далее. Это делается для того, чтобы сдружиться. Если есть какая-то как проблема в контакте, возможно, у какого-то человека с кошкой, Кошка пытается с ним сдружиться при помощи смешивания запаха. Вот, кстати, вот смешивание запаха мы как раз таки используем, например, когда мы хотим подружить кошек mm -hmm. или кошку с собакой. Мы как раз это используем. А в данном случае, да, то есть это не то, что кошка... А, а дело в том, что в тапочках или там на носках или на нашей кровати очень много как раз наших запахов. есть все насыщено нашими запахами. Поэтому нужно в первую очередь подумать... Ну, вообще, когда... В первую очередь нужно здоровье проверить, да, в любом случае, когда касается честоплотности mm -hmm. у взрослого животного или неожиданно появившаяся какая-то, какая вдруг не плотность не было, не было, а тут и... Мы бежим, конечно, сначала к врачу сдавать анализы. А дальше мы думаем, а как у меня вообще с отношениями? Они нету ли, нам не наказываю ли я, а обращаю ли я внимание, э, даю ли я развивашки и так далее, и так далее. То есть ни в коем случае, конечно, наказание, но они не работают. Женя, спасибо тебе огромное. Эфир огонь, ты открыла, вскрыла очень интересные темы. Я прошу прощения у наших читателей, не на все вопросы мы ответили, но я вам рекомендую, подпишитесь просто на Женю, читайте ее. Задавайте ей вопросы, она с удовольствием вам будет отвечать. И э, ты говорила о положительном подкреплении много. Я читала книгу не так давно, называется «Неручительная собака». Там, да, там проводится fire. аналогия с воспитанием детей а и все. как раз дрессировка животных. В общем, она полезна абсолютно всем. И, а, а Аня, это прекрасная книга, я ее рекомендую всем людям вообще на планете, независимо Очень от того. Людям. Да, есть ли у них что-то или нету. Да, супер. Угу. А, я тебя благодарю. Большое спасибо, спасибо. и спасибо. в общем дружим, с семьями, животными и так далее. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. спасибо. Пока. Пока.